всем привет дорогие друзья и подписчики моего канала меня зовут храбик сегодня мы будем обозревать такую замечательную игру которая может меня скоро достанет сан по названием learn english british count kill Но это не важно вот сейчас нам росомаха загад... говорит говорит загадая число двузначное максимальное самое большое двузначное или от одного короче от 1 до 99 Например, 43, окей, 4 плюс 3 будет 7, 43 минус 7 будет 36, ищем 36, и это... Так, 36 это какое-то копье, хорошо. Эм... Как? Как? Скажите, как он это делает? Как? Я не понимаю. Хорошо. Ну, тут понятно, потому что... Тут был пример, и по примеру все было понятно. Как бы он мог угадать это легко, потому что я новичок, я не разбираюсь в этой игре. Как бы... Чтобы разобраться, я просто тыкал, тыкал, тыкал. Сказал 43, там, допустим, что-то там, там наговорил. Допустим, сейчас, давай, загадаем 37. 34. 34. 33 плюс 4 будет 7, 34 минус 7 э, будет дофига лет спустя. 27 будет, будет 27. 27 число наше, ищем 27, горшочек. Так, ну сейчас не угадает точно, потому что я знаю, я уже разобрался более-менее с этой игрой и там... Хорошо, я считаю, у него тут внешний микрофон через... Слышно микрофон этот. Ну давай и загадаем такое число, которое никто не будет знать. Это будет... Я его покажу здесь. Поехали. Угу. <музык> <музык> <музык> Не угадал. <смех> <смех> все выкуси. Вс ⁇ Я понял, тут, наверное, внешний микрофон. Хорошо. Давай скажем число, только теперь на английском. Это будет... блин я не знаю какое-то число будет молчи всё, так будет намного лучше и сейчас мы будем говорить число нуль только я не знаю какое пускай это будет 12 да то все понятно Как? Как? Он даже. Понимаете, он даже немецкий знает! Как же он меня достал! А -а -а -а. Ну сейчас мне так пригорит! Так пригорит! Так. Углу переводчик подсказывает нам. Давай скажем на каком-то. Скажем два на каком-то японском. Давайте на японском. Три. Ой. Текс. Три. Сан. Хорошо. Сан. Хорошо. Сан. Mm -hmm. Так. Ну все, сейчас ты не угадаешь, сейчас ты не угадаешь. Сан! Сейчас не угадает, сейчас не угадает, сейчас не угадает. Офигеть. Офигеть. Понимаете, он даже японский знает. Ладно, если вам понравилось это видео, то подпишитесь, поставьте лайки, там подпишитесь, знаете, там такие все дела. Ну а я с вами был я, Крабик, всем удачи, всем пока, дайте крабу на этом видео, всем пока, не дайте краба.